Чекары мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, а мы монтажники, высотники, да, из высоты во всем привет. Трепал нам в кудри ветер высоты, и целовали облака. Слегка на высоту такую милая ты пусть не посмотришь свысока, свысока Не откажите мне в любезости Пройди со мной слегка туда-сюда, А то погибнут в ней известно всегда Моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, Минуты жизни в пустоте не те. И наше первое свидание, да, Пускай пройдет на высоте высоте. И высоты кочегары, мы не плотники Но, сожалений горьких нет Как летом и монтаж, монтаже Из высоты во всём вверх При Ветер высоты и целовали облака Слегка на высоту такую, милая ты Уж не посмотришь свысока, свысока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 Ты прекрати мои страдания, Минуты жизни в пустоте, не и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте Качагары мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нето а мы монтажники, высотники, да и с высоты вам шлем привет. Не мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как не там монтажники, высотники, да, И с высоты во всем привет. Трепал на кудри ветер высоты, И целовали облака. Слегка на высоту такую милая ты, Уж не посмотришь свысока, свысока.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 Как не там мы монтажники, высотники, да, И с высоты вам всем привет. Трепал нам в кудри ветер высоты, И целовали облака слегка на высоту такую, милая ты, Уж не посмотришь высоко-свысока.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 ты прекрати мои страдания, Минуты жизни в пустоте, ни те, и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте.